Ушла долгие четыре года, каждый год участвуя в регионе и, не, и, к сожалению, не получалось победить. Но спасибо, что всем силам, которые мне помогли, что я смогла победить. Готовилась очень долго. Я участвую не только во всероссийских олимпиадах, я участвую, например, во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Я дважды победитель и планирую, как одиннадцатый класс выиграть главный приз — один миллион рублей. сложно, Не то, что сложно, а то, что все время успокаивать его, все время, сыночек, все у тебя получится, ты молодец, ты самый лучший, у тебя всегда все как бы на путстве тогда, всегда таки даем. Ребенок переживает, и ты вместе с ним переживаешь. Я помню, когда она победила, и э, насколько у нее была э, э, радость, проявлялась, я не знаю, э, слезами, да, слезы у нее текли, и я на нее смотрю, и э, тоже волнительно было.